Посмотреть в этой части, если это проектным условиям соответствует. Инспекция четвертого моста начинается еще на подъезде к переправе. Все недочеты фиксируют сотрудники прокуратуры. Они заинтересовались качеством работ сразу после сдачи объекта. И вот первое нарушение. Конструкция отбойника должна крепиться внахлёст по направлению движения. Здесь же все наоборот. Если автомобиль заденет ограждение, водители-пассажиры сильно пострадают, уверяет красноярский автомобильный эксперт Егор Фролов груз по нормам должен крепиться внахлест, чтобы автомобиль, когда врезается, он кольца проходит. Если он здесь вот в этот груз врезается, переломает вот это соединение, а и, вот и вот сам вот груз часть, к нему ходит, в салон. Да. Список недочетов на четвертом мосту Красноярская федерация автовладельцев составила еще в ноябре прошлого года. Тогда нашли около двух десятков нарушений. Нарекания общественников вызвали ливневки шириной около полутора метров и расположенные посреди пешеходной зоны. Сейчас этот недочет устранили. Стоки накрыли огромной плитой. Строители и сами признаются, не очень удачное решение. Проектная документация прямо плита. Да, прямо Просто посреди дорожная. дороги плита. Прямо дорожная плита. Честно говоря, я говорю, не совсем удачное решение, но это именно проект. Или, в принципе заставить проекты, э, подрядчиков, которые мы сделали, имели право. Также активистов удивили и провода от столбов освещения. Они были перемотаны изолентой и лежали прямо на тротуаре. При этом щитки были открыты. Нарекание у общественников вызвало также качество асфальта тротуаров и укладки бордюрного камня. Здесь имеются бордюры, которые между собой не имеют стыков. То есть не соединены между собой, имеют большое расширение. А вот у металлических ограждений, которые сейчас декоративные есть, до сих пор торчат штыри. Вот этот отбойник тоже установлен не по правилам, говорят автоэксперты. Мало того, что он искривлен, так еще и расположен за тротуаром. От а пешеходов от интенсивного движения на проезжей части защищает только декоративный забор. Хотя по правилам они должны быть расположены наоборот. Ведь если здесь произойдет авария, то вот такое ограждение не спасет случайного прохожего. Дорожники уверяют, то, что отбойники установлены не в один уровень от проезжей части, никак не повлияет на безопасность движения. Поэтому и работу над ошибками делать незачем. Оно состоит из нескольких элементов, и вот нижняя часть, которая воспринимает...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 Но, тем не менее, по безопасности здесь, я не думаю, что будут проблемы. Напомню, это уже вторая инспекция новой Красноярской переправы. Все недочеты сотрудники прокуратуры внесли в протокол. Результаты проверки объявят уже на следующей неделе. Тогда же проведут и третий рейд вместе со специалистами стройнадзора. Виктория Столярова, Дмитрий Яковлев, Афонтова, Новости.